Я, можно я вставить порог <Так>, с вами? Именно. Так, вот <сас> <donc, сас> подарите художник. <сас> Владимир Васильевич привел своих деток сюда. И, значит, детки умные, рисуют. Но они, значит, э, так сказать, дети должны... Э, дети пожалуйста, с этой манерой. Дети должны говорить. Хотят да. соуплодители, замечательные да. художники. Да. Вот. И, значит, задают вопросы. Я считаю, что дети должны делать две вещи. Учиться любить отечество, изучать русскую историю, но только не по бредовому человеку. И второе, дети должны изучать окружающий мир. Совершенно. Нарисовать папу, маму, все. А владельма, читает им Библию, вначале было слово. Трехлетние дети начинают самовыражаться. Пяти семей. Пяти семи. Я считаю, что вначале было слово, даже Микеланджело занимается. Это очень трудно. Значит, деткам, дай бог, нарисовать яблочко, маму. А что касается, если мы тут собрались э, э, такой славный. Случайно это тоже сказка какая-то, древних понятий, Вот да? вопросы. Вот я даю вопросы. Хорошо, вот это хороший художник. Итак, кто вы, скажите мне? Сразу. Вот я с детьми так говорю, кто, кто ты? Отвечай дальше. Первый, кто ты? Сразу отвечайте. Только вы быстрее. То, что время, как, время, как, как, время, как да. вы кажется, так и говорите. Вы, вы говорите, что то, что истинно, вы никогда не лжете. Ложь, это когда человек лжет, обманывает. Он говорит, ученица. А, ученица. А, ученица. Так, значит, А, кто, а кто, кто такая есть? Кто угу. ты? Как вот э, существо, кто ты? Ученица, учениц, можно сразу учиться, сейчас приходить. Чему учиться? Если чему учишься тогда, вот можно, можно ч... играть дальше. Как вот э, существо, кто ты? Ученица, учени... можно сразу учиться, а сейчас приходить. Чему учиться? Не Если чему учишься тогда, вот можно руч... играть дальше. Чему учишься, допустим? Тогда... Вы... Вот чему учишься? Вот Но я хотел другое направление. Но да что хотите? Нет, страшно, я здесь свапая. можно направление давать разные Мы еще... Все, все, хорошо. Я Итак, кто дам... такая сама? Кто ты? Животное существо, человек, мужчина, женщина, женщина или мужчина, девушка. Кто? Что такое человек? Что такое женщина? Вот ты же, женщина, да? Вы женщина. Что такое женщина? Скажите быстро, вы же уже сколько лет вам? Сколько лет? 17 лет, вы уже 17 лет это каждом году сколько число, времени так далее. Вы размышляли, размышляли, то, что вы, вы человек. Правильно? Вы должны думать, что такое человек, сколько женщина. Скажем, мышка, которая считает, что она кошка, и кошки ее сидят. Женщина должна знать, что такое женщина, мужчина должен знать, что такое женщина. Что такое женщина? Быстро. Сразу время идет. Не, она, она, она, я у нее. Не вопрос, потом второй. Вопрос. Что такое жизнь? Достойный человек. Достойный человек. Ну чем отличается женщина от мужчины? От бороды, что ли? А, значит, мужчина глупее или а если... что? Немножко, Так, хорошо. Вот идет, да, а? параллельно. Хорошо, давайте параллельно сразу. Там, давай, Скажите, давай. что? это чувство. А мужчина? Мужчина, а. это разум. П Почему? А? Почему? Размышляйте. Потому что это Я слышу, да? Как? Она более болезненькая, Знаешь, я, болею. я, чуть чуть а... я, я а а мне 5 лет, так, а, ты так, так, так. а ты руку поднимаешь, Как? ну говори, значит. Э, сидеть сидеть. А мужчина рядом, он должен работать, он Что? должен помогать. Женщина это форма. Она угрожает. Все, все, давайте можете. По Каждый по-своему, как понимаете, это говорить. Смело, вы правду. Я исполняю уважение, Хорошо, я у меня будет хорошо. Работать не видно. Дополняю вам. Ночь, я больше думаю об одной вещи. Нежели женщина, если горячая, то мужчина будет думать, почему горячий. А женщина сразу же почувствует, что это горячая. Это мужчина тоже развивается. А почему? Почему женщина чувствует так, а мужчина не так чувствует? Как вы думаете? Я на курс, почему давай, женщина чувствует, давай, а, давайте, а мужчина так не чувствует? Ну, Философский такой урок. Только быстрее. Почему? Ну почему да, тонкая душа? Почему тонкая душа? Мы мужчина и женщина, и... Они мне надо. Раз, два, два. Дело, что а я никогда не учу. А, а учет, а то, главное, да. мне кажется, зависит Давайте. не от пола, а от самого человека, от его души, от его разума, от его принципов. Разделение это не основа разности. То есть, получается, получается, хорошо. А вот про художника у нас был вопрос в начале. Давайте не закончим. Вот вы говорите, что художник. Художник, мы сказать, детей мы спрашивать. Гениальный художник, тебе Бездарный. В чем, а, понятно, что, понятно, это, это гениальный гей, художник, гей. а что такое бездарный? И что такое художник, и что такое гения, гений и бездарный? Такое дети, бездарный. бездарный? Чем отличается гениальный художник от бездарного? Вопрос. Ответи. Вот. А дети хотят? Так, ну мы что? А Девочка я бы сказала. Гениальный художник имеет свою идею, имеет свои чувства, имеет возможности, способности выразить это, донести до других. И то, что волнует его, значимым для всех, выразить свою душу и вложить свои идеи в душу другого человека, и преобразовать таким образом его душу и... Давай. и, и, Давай. и это просто добавляет. Это смысла, что я, я принимаю полное то, что вы делаете. Прекрасно. А что добавить надо? А вот дети, тянутки. Ну давайте, ну, девушка, давайте... Что, ребята, схотятся. Ну, Вопрос. Итак, вы, вы говорите, что... Чем отличается женщина от мужчины? Как вы понимаете? Вот она говорит, что мужчина и женщина. Разницы никакой нет. Одно и то же. В чем? В чем? Правильно? Идут, дополняют. Вот как сознание, подсознание или как? Это что? Как сознание, подсознание? А мужчина, а мужчина не любовник, красавный урод и не и... Да, да, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет.